Всем привет, с вами RM-Service, меня зовут Алексей и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалюты. Сегодня третий день отчетности. Для тех, кто к нам только что присоединился, посмотрите ролик, который вы увидите с левой стороны экрана. Для тех, кто в курсе о чем мы, продолжаем. Заходим на сайт Дварфпул. Обновляем нашу страничку. Утвержденный баланс 2 миллиона 617 450 сатошек. Рисуем неподтвержденный баланс. Неподтвержденный баланс у нас составляет сто двадцать тысяч восемьдесят один сатош. И получаем 2 миллиона семьсот сорок три тысячи пятьсот тридцать одну сатош. Записываем в нашу табличку. Сегодня у нас второе, ноль, девятое, две тысячи Так, выписываем данные по декрету. Заходим на сайт CoinMayme Pv. страничку и видим. Подтвержденный баланс у нас составляет 0,159 декретов. И неподтвержденный 0,12. Плюсуем подтвержденный к неподтвержденному балансу. и получаем 0,171 декрет записываем нашу табличку переписываем курс эфириума на сегодняшний день заходим на сайт coingeco обновляем страничку и видим что курс эфириума составляет 19 190 рублей Записываем курс декрета. 2051 рубль. Так, считаем э, курсы, точнее, считаем эфириум по сегодняшнему курсу. Вписываем в конвертер. И получаем 526 рублей 48 копеек. Записываем нашу табличку. Так же самое делаем с декретом. Тридцать пять рублей, восемь копеек. Все, всем спасибо. На сегодня пятиминутка закончилась. Увидимся завтра.